Стоп! Стоп! Вы думали я буду делать снова видос, про макеров? Э, нет, это видео про КХ. Всем привет, это видео о КХ, ведь этот сегмент немного связан с КБ. Меня бесят в этом сегменте шиперы не знающие политическую мачасть, но шиперящие СССР и Третий Рейх. Маленькие школьники, которые думают, что они, они и страны, которые они шиперят, гей вот один из таких артов, к слову в СССР действо каралось сроком на 5 лет. Насколько редакции известна популярность КХР росла за счет фанфиков, артам и комиксам на ютубе. Но к ним мы перейдем позже, а сейчас о фанфиках и все они шиперские, допустим гейские, надо бы назвать популярные пары у этих кхэшеров, а именно, Финляндия и Эстония, СССР и Третий Рейх, Россия и США и еще некоторые, хотя в большинстве случаев у этих особо индивидуальные вкусы. А сейчас я прочту один из этих фанфиков. Градус градус начались занятия в школе. И да. Украина и Эстония не учились, так как выпустились. Каникулы прошли обычно. Разобрались. Год дальше. Гулял Финляндии по городу. Была суббота. Сзади бежит Эст. Фин шел у стены. Эст подбежал, к стене фильку прижал. Эстония был выше Финна, СМ на 20. Финляндия, э, Эст? Полоса-полоса, Эстония, да, Фин. Я давно хотел сказать тебе это. Эстония взял Финляндию за руку. Затем свободной рукой провел ему по щеке. «Эстония, я... я... я люблю тебя, Финляндия!» Фин сразу одернул руку и оттолкнул Эстонию от себя. «Финляндия, С. Эс. Эстония!» «Полоса-полоса, вот от кого, Хотят от Швеции, Хотят кого, а от тебя я не ожидал такого!» «Полоса-полоса, я натурал!» «Полоса-полоса, пойми это, долбой ищер!» «Полоса-полоса, пойми...» Полоса-полоса в наши дни геев за углом избивают. Полоса-полоса я, натурал. Тот хотел было рвануть, куда глаза глядят, да не тут то было. Эстония схватил Фина за руку, когда тот не успел ужепть и на полтора метра. Затем ловким движением притянул Фильку, к себе и приобнял за талию. Фин стоял в ступоре, т. к не знал и не догадывался, что ему требуется от Эста. Но Эсту не надо было ничего, кроме... Даже не взаимной любви, а просто улучшить дружеские отношения с ним. Погодя секунды, четыре затем их губы слились в нежном поцелуе. Погодя секунд пять финн ответил с языком. Следом приобнял эста за шею. Поцелуй длился секунд сорок пять пятьдесят. Финляндия, эст. Я... Я беру свои слова назад. Ты... Ты просто... Ты идеален. Ты великолепен. Эстония, ты лучше, финушка. Финляндия, я, я тебя тоже люблю, Эстония. Парашенбанная. Итак, вы посмотрели и послушали фанфик про отношения Эстонии и Финляндии. Этот фанфик нам ничего не рассказал, что изменилось после того, как финн Сталгейм у него за 5 секунд изменилось мнение и появились отношения с Эстонией. В общем, типичный фанфик АКХ, где натурал Сталгеем. Блаженной мечты кшнец с смазливых мальчиков в геях, есть еще один тип артов, специально для шиперов. Сейчас я вам его продемонстрирую. Ну а теперь давайте посмотрим комментарии под этими артами. Это все, что вам нужно знать о КХ. Убивай меня скорей, и ножом сто раз парни, и ты свяжи меня сильней. <смех> меня уже. Пап, я должен тебе кое-чем признаться. Говори, я все пойму. У нас с Америкой будет малыш. И что мы узнали за первые секунды этого комикса? Правильно, о замечательных вокальных данных человека, который это озвучивал и о том, что у двух стран не говоря о политических разногласиях, родился малыш. Все идет по клише. Декай, Америка, декай, пока не Союз нерушимый, нерушимый. Вы серьезно? Я развалился, Раз За что? И снова шутки про развал СССР. Это целая драма. Но так как они не знают историю, то, разумеется, для них это просто шутка. Причем баянистая. Да и снова клиша с Третьим Рейхом и СССР. Это абсолютно разные страны. Они воевали, а вы их шиперите. Я единорог, братан. Тебя просто штырит, братан. Алло. Здорово, Герг. Я тебя не отвлекаю? Алло, алло. Конечно нет. А что случилось? Да, хотел спросить. Помнишь, я телефон твоему бате еще подарил? Да, да. У тебя проблем что не возникло? Ходи кнопка? С Сына! Помоги! Как это робит? Не понимаю! Ну, как тебе сказать? Ш что это? Непонятная хрень! Не шевелись, блин! Хэнде-нох, да? Извините меня за на ужаснейший немецкий. В этих двух комиксах то, что смешного. В последнем так вообще смысла нет. Нам даже не объяснили ситуацию, откуда у них телефоны, почему они их боятся, но не боялись танков и войны и почему они живы, если эти страны, СССР и Третий Рейх, давно померли. Чёрт, че чё их так много? Что, будет 9 мая? Опять в стенку врезался? Эх, цветы мутировали? Чемок? Снова клише однополые отношения. Однополые отношения, это ненормально. А, Беларусь, отпусти меня, я ему сейчас втащу. Блин, я просто мира хотел. Что мы можем почерпнуть из Кэхо? Ну, мы ничего, дай вы. Основная аудитория Кэхо, наверное, 85 ларацентов, это девочки. Эти особи шиперят страны с разными идеологиями, экономическими осями. Да и тем более враждующие, это про Третий Рейх и СССР. С одинаковыми полами, если говорить про русский язык. СССР он мой, Третий Рейх он мой, Эстонии и Финляндии. по отдельности она моя. Не для этого их деды воевали с Финляндией в 1940 году и в ВВ и с третьим Рейхом во времена ВВ. Ручки и ножки они перерисовывали для воплощения своих смазливых и пошлых мечт. Кэх, лишь паразитирует на Кэб, это опухоль, это опиум для нашего сегмента. А эти комиксы, они лишь такие же воплощения мечт. И они за пару часов и дней собирают больше, чем какой-нибудь кэб контент или даже чем какой-нибудь познавательный контент. Это так, чтоб вы понимали размер проблемы. Эти девочки, да и малый процент мальчиков, думают, что ЛГБТ это хорошо. Но не надо подставлять это к тем странам, в которых ЛГБТ презирается. Они испортили КЭБ не только своими мечтами, но и испортили главное в КЭБ политику. В своем манямере они убрали политическую и идеологическую мать части, только ради своих пошлых и детских мечт. Делитесь этим видео с друзьями, пока. Мы уйдем из запарка.